Детектор лжи рассчитан на разоблачение армянских фальсификаций. С помощью этой технологии протестированы слова «лаваш» и «дудук» на предмет их принадлежности к армянской культуре и наследию. Ознакомиться с результатами исследований можно, пройдя по ссылкам, указанным на сайте Центра истории Кавказа. Ни в одном из 18 древних армянских словарей не указаны имеющие тюркские корни слова «лаваш» и «дудук». А в древнетюркских словарях, начиная с VII века, эти слова были Современные технологии позволят азербайджанским ученым предоставить мировому сообществу правду. Посредством различных архивных документов мы можем попадать в различные архивы разных стран и находить именно те самые документы, о которых мы разве что, как ученые, понаслышке знали. На основе этих документов мы, анализируя, представляем широкой публике и статьи, и научные материалы, а также, что важно, посредством подобного рода конференции проекта ⁇ Осторожная история ⁇ мы в более простой и доступной для СМИ, для общества версии представляем какие-то важные нюансы истории Азербайджана. Кроме того, проект, осуществляемый Центром истории Кавказа, предусматривает проведение серии круглых столов и обсуждений с историками, политологами и общественными деятелями Азербайджана, России, Турции, Грузии, Украины, Казахстана на тему ⁇ История Южного Кавказа ⁇ Михрибан Касумва, Талех Махмудов, Сибиси. Редактор